Всем привет, с вами кристане и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы сделаем вот такие брелочки ко дню Святого Валентина. Начнем. Раскатываем два пласта бежевой полимерной клин толщиной 2,5 мм. Накладываем один пласт на другой, прокатываем их скалкой, чтобы они хорошо слиплись. Я заранее подготовила три шаблона. Прикладываем к пласту шаблон, хорошо прижимаем и прокатываем скалки, чтобы он не отлетел при помощи гибкого лезвия аккуратно обрезаем по контуру нашу заготовку Теперь наносим текстуру. Для этого я использую колочку. Проводим линии по всему периметру домика, вступая чуть меньше, чем полсантиметра от края. Также внутри домика проводим горизонтальные линии, но не доходя до крыши. ручным инструментом я вырезаю сердечко в крыше скворечника. Если у вас есть катер маленького сердца, замечательно, воспользуйтесь им. Сглаживаю все неровности и ни сердечко готово самой иголкой текстурирую поверхность это уже по желанию кому как нравится катаем маленький шарик, сплющиваем формируем пташек. No, we said things did things that we didn't mean and we fall back into the pattern the same routine but your temper's just as bad as mine is you're the same as me when it comes to love you're just as blinded baby please come back it wasn't you baby it was me maybe our relationship isn't as crazy as it seems that's what happens when a tornado meets a volcano all i know is i love you too much to walk away the Иголочкой проделываем отверстия для крепления По тому же принципу делаем оставшиеся скворечники, текстурируем на свое усмотрение Отправляем наши сувениры в печь запекание при температуре, указанной производителем. Наши заготовки остыли, теперь можно придать им глубину и индивидуальность. Для этого я решила затонировать их акриловой краской, красного цвета. Хорошо промазываем поверхность, чтобы краска попала во все прожилки. So Излишки краски удаляем влажной салфеткой. Я воспользовалась ватным диском, предварительно смоченным водой. Краска удалена и теперь осталось покрыть изделие лаком. Я не хотела яркого характерного глянца, поэтому покрыла лишь на один слой. Ну вот и все Крепим фурнитуру и любуемся результатом эти брелки замечательно подойдут в качестве сувениров ко дню всех влюбленных. Дарите друг другу радости и любите друг друга. Вы смотрели мастер-класс «Брелок ко дню Святого Валентина от Тристания»? Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!